Привет! Сегодня мы посмотрим новый мультик Геранда Инженерный Монстр. Поехали! Привет! Поехали! Будем драться всем, что найдем! Всем, что найдем. Ух ты! А, не Продолжается эту завод. Лучше да. не знает этого завода. Эту веску. Мы будем сражаться. Будем сражаться. И не будем строить КВ-44 для Левиафана. как-то же не успеет что-то придумать нас для своей защиты как ты думаешь Лучше бы они но не бежали ну это они сказали что бежать некуда потому что все окружили но ну, вот не плавящий будет металл они успеют кого-то монстра создать не знаю мне кажется они просто плавят металл чтобы заехал сюда ливиафаун либо кто-нибудь они просто опрокинули и соргли их а жидкий растворенный металл да. Ух ты. Ну, посмотрим ну подожди, серия это называется инженерный монстр. здесь есть вероятность, что а, они будут собирать какого-то нового наверное, монстра. <свистит> То, что может подбирает. Такой? Такой, как ты раньше. Нет, будет э, <свистит> с молотком. Монстр. Что это он сделал, интересно? Супер кувалда какая-то. Им его валит. Смотри, у них оказываются такие есть какие-то пушки. Может они создали себе уже. Они, ну подожди, у них должно быть какое-то, как сказать, оборудование для создания танков и для чипа, чин, для починки. Ну стрелять они не могут. Стрелять они не могут. Поэтому видишь, они же то, что то есть у кого. Ну, блин, я думаю, если снаряд полетит, это будет бесполезно. Может, они просто тренируются? Может быть. Собирайте! О, смотри, немного вот, похоже на КВ. На. Да. А здесь у него будет какое-то оружие? У него такой же щиток. У него колеса будут? Еще и шипованное. <свят> он, металла клепает. Может, какой-то логотип делает. Они так быстро успели это все делать, пока Левиафан ездит. Шустрый вообще. Какого дяди создали? Вот она, мотивация получается их оживляют током интересно ничего сегодня пушка а, нет, у него еще пушка, две головы посмотри а что там было в конце это такие это типа подъемник такой а то есть не получается Латаюсь. видишь просто собрали всего оборудования что у них было монстра и Но просто скрепили он его столе тоже не может нет видимо у него другие всякие фишки да он, смотри он просто вот, видишь, нет у него ничего. Ну вот у него, у него есть просто пила, клещи, с... пила, вторая голова, и Чем чего хватать? Но он же не может стрелять даже. А вот интересно, как вот реально он будет сопротивляться для его Ну, значит, узнаем в следующих сериях об этом. Да. Если вам понравилось, то ждите следующую серию. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик!